Добро пожаловать в Skyforge, новую мой рпг в которой ваша главная цель — превратить себя из бессмертного героя в могущественного бога. Есть огромное количество путей, чтобы достичь этого. Устройство, которое показывает вам пути развития персонажей и помогает выбрать путь, называется «Атлас Восхождения». Оно учитывает все направления, в которых может развиваться персонаж, пока вы путешествуете и исследуете мир. Каждый новый узел означает новые умения и лучшие характеристики. Чем больше вы открываете, тем сильнее становитесь. Ваши комбо-удары становятся сложнее, атаки смертоноснее, умения зрелищные. Асус не привязан к одному классу в игре. Мы также оставили возможность переключиться на любой другой вне боя. Вы устали от стиля боя паладина? Переключайтесь на стрелка и убивайте своих оппонентов на расстоянии. Skyforge гайфорфу, вывались сменить класс персонажа на любой из 10 доступных классов. Не нужно перекачивать класс заново, потому что прогресс вашего персонажа сохраняется для всех классов. Этот вариант очень удобен для игры в группе. Если вашей группе очень нужен саппорт, никаких проблем, переключайте класс и в бой. Это значит, что ваша команда может разработать собственную тактику для боя с любым боссом. Инновационная Skyforge в выборе и развитии класса делает Атлас восхождения мощным и гибким инструментом для вашего персонажа. Есть миллионы путей для комбинирования ваших навыков и стилей, которые делают вашего персонажа по-настоящему уникальным. Вы всегда можете найти последние новости и события проекта Skyforge на официальном сайте в России skyforge.ru А если вы желаете попасть на тестирование в составе сильной команды. Мы ждем вас на гедагилд.ру.